Не попадай, друзья, не попадай! Да что ж ты будешь делать Тай, ну Иди сюда! Здравствуйте, здравствуйте! Вы какими судьбами сюда? Я лично о, пришел поугарать, а меня уже нагнули. Ищешь бесплатную игру в стиме. Тогда прошу обрати свое внимание на вот эту игрушечку, в которую я сейчас поиграю. А ты, братишка или сестренка, меня посмотришь. Ну что ж, приступаем. Я нашел, значит, игрушечку под названием Pench. Или панч, так она называется, значит, в стиме она бесплатная на данный момент. И а, интересно тем, что эта игрушка чисто угар, а, чисто создана для угара. Мы, значит, будем играть а, за вот такого вот сумаиста, да, у которого весело, весело вот так вот трясутся соски, когда мы крутим ее крутим и подбородок. Как вы видите, да, можете заметить. Да, да, да. Вот так вот наш братишка нас приветствует. Приветствую вас на своем канале, друзья. Добро пожаловать, рад, что вы пришли. А, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам, конечно же, не трудно. Ну, а я специально для вас сегодня отыграю несколько боевочек. Надеюсь, мы победим и чисто поугараем. Давайте вместе с вами глянем, а вы сделаете для себя выводы, стоит ли в нее вообще играть или же нет. Я же для себя выводы уже сделал. Давайте-ка начнем. А, ну, вкратце, вот такой вот у нас, значит, интерфейс. А сразу же мы видим нашего главного героя, за которого нам предстоит играть. А, здесь, так я понимаю, вот эта циферка 7, которая у меня, это его рейтинг, ранг, так называемый да, который будет повышаться Если мы будем побеждать Или же проигрывать, он будет понижаться Соответственно Ну и что мы можем здесь выбрать? Можем выбрать какой-то сезон а, Нажав сюда мы получаем доступ К а, вот таким вот а, пунктам Нашего меню у меню Значит имя персонажа, раскрасочка Дальше что у нас здесь есть Это у нас сезон, а, настроечки а, Это я думаю все разберутся Нас интересует ребятки в первую очередь а, Геймплей Давайте выберем дуэлечку какую-нибудь Замутим сразу же с коду и поиграем. А Игра нам в автоматическом режиме ищет оппонента и мы стартуем непременно и сейчас. И вот мы уже загрузились, и вот мы уже в игре, и вот мы уже готовы биться не на жизнь, а насмерть. Значит, а самая основная задача это подбирать вот эти вот большие камни, валуны и кидаться ими во врага. А чем больше мы чем больше мы очков наберем а, или же... А, ну и, и, и соответственно и победим. Ну что ж, давайте ребятки догоняем нашего оппонента. Он здесь где-то шкерится от нас. Пытается увель, увильнуть, улизнуть, так сказать. Ну, мы сейчас попытаемся его достать камушком. Прямо в голову получится ли у нас или нет? Ну-ка, держи. Не получается, друзья. Уворачиваться здесь нельзя. Уворачиваться здесь запрещено. Не слегка подлагивает у меня игрушечка, но... Но-но-но, это нам не должно помешать. Так... Лагает игра почему-то, так, есть, ребятки, я попал, лаги, я смотрю не на руку нашему, значит, противнику, потому что я его уже один раз задолбил, как вы поняли, наверное, и что, он, он благополучно ливнул, что ли, я не понимаю, он уже испугался, а нет, ребятки, он пытается воють против нас, бегает там что-то, выясняет, да, пытается выцелить нас как следует, да, пытается бросается камнями, а ну иди сюда! Так, тихо, промазал, промазал, тихо, он пытается зайти сзади Ах ты, зараза такая, а ну иди сюда. Сейчас я его попытаюсь, да, друзья, вырубил я его еще разок И, кстати, когда мы кидаем камни, последний влетевший в голову камень Является точкой реза нашего, значит, соперника Он там резается и снова побежал искать камни И, я так понимаю, успех зависит от того, э, не знаю, чем больше камней мы разобьем с поля боя Вроде так это работает, то есть э, пока мы все камни не перекидаем, мы не победим. И вроде самый последний выброшенный э, в сторону врага и попавшего врага камень Будет являться ключевым То есть мы можем сколь угодно побеждать Но если последним камнем Нас, нас зашибет наш, значит, наш соперник То нам конечно же будет хана а ну иди сюда, не могу догнать его Он меня уже почти догнал, настиг. он сейчас сзади Заходит, это очень плохо, так Давайте постараемся в него, попадем, не попадем Нет, не попадем, иди сюда, родной, куда ж ты Собрался, попытаемся сейчас запульнуть Так, максимально точно И эффективно, Атле... нет, не попал я в него Не попал, прям чуть-чуть вообще не попал а, Берем камни, друзья, берем, берем, берем Не подпускаем его к себе, я, я смотрю, ему уже Надоел за мной бегать, он бежит сзади И я попытаюсь сейчас сделать короны в голову Получай, родной, Ха -ха. Нельзя так против братишки Скрэча, нельзя сзади нападать. Кто тебя учил сзади? Так, а где он дреснулся? Ох, ты какой резвый, я паренек. А ну-ка, не бегает не бегай так по ровной. Будешь бегать по ровной, схлопочешь в голову. Так, забираем свой камень, забираем второй камень. Че-то, че-то, че-то на меня, что ли, побежал? А ну иди-ка сюда, так, не попадай. Еще разочек. Секундочку, блин, в гору очень-очень неудобно кидать. Иди сюда, прям в голову получать, Да. Если честно, у меня немножко скилл уже в этой игре. Вот здесь сейчас он появится. Прямо вот тут вот я вижу. Красный камень. Это говорит о, о том, что он здесь прям лестница Сейчас не попал я в него. Эх, не попал. Ну что ж, иди сюда. Он пытается вручную. Сейчас я попытаюсь его в рукопашную. Так, отдам мне мой камень. Давайте в рукопашку. Выходим в рукопашку, друзья, наваливаем. Ну, иди сюда, иди. Не бойся, родной, не бойся ты. Вот он испугался, смотрите, бежит, бежит. А, он, кстати, когда сзади бежишь, тоже не очень-то хорошо, потому что он просто может нас легонечко выцелить. А, это, это очень просто делается. Если чисто за ним избежать сзади и пытаться его догнать. Так, не туда мне пишут. Сейчас я попытаюсь его вручную, ребятки. Не все же нам камнями кидаться. Он промазывает и попытаемся ему сейчас в голову зарядить. Ну-ка, иди сюда, ты, ты жирный, карапуз. Иди, говорю, сюда, я сейчас тебя догоню, ты мне уже достал, я попытаюсь тебя, ага, 30 секунд осталось, кто же победит в этой схватке, надо на идти, на перерез, друзья, идем, он ищет камни, так, так, так, в голову. отлично, да, друзья, в рукопашку я его тоже свалил, так, надо бы взять камень, который здесь рядышком, так, один камень, и второй бы камень надо бы тоже где-то взять, где интересно реснулся наш соперник, я не вижу, ага, вот он побежал за камнем, бежит, бежит за камень, хватает камень, и... Получай! Не попадая я в него, а, конечно, хотелось бы Так, не туда мне пишет игра Не туда я бегу Он, блин, уже прицелился, наверное Так, ничья, друзья, ничья А, ничья, это очень плохо Я хочу победный бой это все потому, что мы не передали Все камни с поля боя И у нас остались камни, время вышло И у нас, друзья, ничья Ну что ж, давайте попробуем еще разочек А вот что интересно за сезон, мне интересно Купить а, пакет расширения Боба Я так понимаю, если мы купим этот пакет а Нам доступно а, будут изменения Имени, изменения раскраски эмоция и счастья Но пока что я этого делать не собираюсь А мы просто, ребятки, давайте подуэлимся Ну что, как вам игрушечка, как ваше первое впечатление Оставлять, пожалуйста, ваши комментарии по этому поводу. Если честно, меня игрушка немножечко так зацепила. Давайте еще одну дуэльку попробуем, ребятки. Вот игра чисто для фана. Если хотите чисто расслабиться, поугарать с друзьями. Вот там, кстати, в левом углу, видите, у нас друзья наши расположены, которых мы можем пригласить на любой поединок. Они с нами, естественно, если согласятся, то мы можем с ними также вот а, весело повоевать. Все, готов, друзья, готов. Врываемся. Пришла пора а, собирать урожай. Ох, ох, ох, ох, ох. Он целится, я смотрю. Это, похоже, какой-то опытный попался. Это опыт. Друзья, да, да, да, получится в голову, нет, ему зарядить, нет, иди сюда, нет, не получается, друзья, ах ты, опачки, я схлопотал, он, кстати, тоже схлопотал, счет 1-1, я так понимаю, 1-1, резнемся мы прям-таки друг с дружкой рядышком, так, берем один камень, берем второй камень, затарились камнями, так, идем, блин, вот этот вот рельеф, конечно же, не очень-то хорош, А иди сюда, да не получилось у меня, не получилось, друзья, у меня... Да что, ж ты такой ты упертый, я а, иди сюда, говорю, так, я его свалил просто напором, просто своим животом ему зацепил его и он у меня упал просто так, он перед где-то, он сам просто упал, так тоже что ли можно, я не сдал, не сдал, не сдал, просто чувачок упал с горяча. смотрю он, он, прям разъяренный, рвется в бой, на пойдет, не получилось, не получилось, закинул, тут вообще короче рельеф очень, очень, очень сложный рельеф в этот раз мне попался, да, берем камушек, берем, берем, берем, не получается мне, не получ, а ну получится. нет, нет, нет нет, нет, нет, не туда. Так, беру я свой камень обратно. Забираем раз камушек, два. Вооружился я камнями. Атаку так вот получать. не ожидал? Да, ребят, вот так вот можно угорать вообще с друзьями. Кого угодно можете вызвать из списка друзей в стиме. И вот так вот с ними просто-напросто провести времечко. Да что ж ты... Какой я. Не, в горах определенно сложнее кидаться камнями. Он пытается сейчас меня нагнать, я смотрю. Ну давай, догоняй, что-то, куда то побежал? Иди сюда, родной. Я тебя здесь жду. Так, так, так, не хочет он с нами выходить в открытую. Он ждет где-то за горой. Он уже меня испугался. Он, не знаю, выжидает, наверное, время. Он бегает за горой, ищет камни. Нашел камень, побежал. Сейчас будет целиться. Кстати, на наши персонажи они здесь прыгать не умеют. Ну, давай, бросай свой валун. Бросай уже валун свой. Так, надо, похоже, здесь как-то по-другому себя вести немножко. Ах ты, не, не получилось в него попасть. Придется, похоже, так ему навалять. Ну что ж, пока он бежит, а мы попытаемся... Так, так, так, ты чё? Вообще обурел, что ли? А ну иди сюда, сейчас я тебе покажу конфу настоящий. Не получается почему-то мне... Надо, видимо, его в голову вырубить, чтобы... А, чтобы засчиталось. Так иди сюда! Вот ты, ты гад такой, иди, говори сюда, смотри, что происходит. Борись, борись! Бори же, что получилось? Ах, меня как-то вырубило, вообще непонятно, вот и, иногда очень непонятные даже моменты здесь присутствуют, я не могу понять, как вырубить своего противника Так, мне нужны камни, я так понимаю, что все-таки лучше кидаться в него камнями и чтобы он в нас не попал, так, нашел я камень, нашел я камень, давай-давай, вооружим сейчас камнями а, Нам необходимо просто все камни, я так понимаю, перекидать, это наша первая цель, ты где там? Давай, а, ты уже, смотрю, осмелил, осмелел, да, набрался смелости, храбрости, выходи в открытую, бросай камушек, не получается, у меня тоже не получается, да что, это что было такое, а? Вы видели, я пытался его захватить, зацепиться за него, но не получилось, ничего не получилось, кидай камень, дружище, кидай, говорю, камень, а? Ты что, какой? Ох ты, вот это что это было, сейчас не пойму. Мы просто встретились лбами и разлетелись в разные стороны. Так, мне нужен камень. Срочно беру камень. Где у нас камни все? Не пойму. Ох, он уже, он уже взял камень, а у меня камня до сих пор нет. Как же мне затащить-то без камня? Все, камень я беру, и придется сейчас как следует его выцелить. Ну что, родной, давай. Ах ты! Разменный такой был. Разменный бой, друзья. Осталось ко мне всего лишь несколько. Так, пришло время повоевать. Да иди сюда, говорю. Иди, говорю, сюда, победа должна быть за одним кем-то Да, говорю, иди сюда Так, отлично, я его завалил Да, друзья, побеждаем мы в, этом, в этой совершенно равной схватке И получаем 10 каких-то там очков И сейчас мы посмотрим, как они нам начисляются Да, вот наш ранг, он увеличивается ровно на 10 очков Которые я получил, ребятки, в этом а, бою Игрушечка под названием Панч Играем мы сегодня Она находится, в, значит, на свободном доступе она Находится она в Стиме Уже не совсем новая а, Вышла в декабре 2019 года, друзья Друзья, давайте еще дуэлечку. Специально для вас здесь и сейчас против нас новый оппонент. Я надеюсь, он будет гораздо опытнее, чем прошлый был оппонент наш. Ну, я так думаю, что здесь тоже по рейтингу игра расценивает. Да, Нам подбирает нам соперников по рейтингу именно. Так же, как и в других играх, и рейтинг здесь неспроста дается. А Ну-ка, иди сюда. Ах ты, маленький негодяй! О! Это явно опытный боец, потому что он с такой дали зарядил прям мне в голову. Вот это да. Вот это будет интересно. Да. А, как так-то? Он ждал прям, когда я резко и ждал, когда же когда же я начну туда-сюда мансовать. Он уже ждет, смотрите. Он уже прям выжидает и знает куда примерно кидать. Ах ты маленький застранец. А ну иди-ка сюда, сейчас я тебе покажу конфу. Блин, так не получилось запульнуть прямо. Так, да, кстати, есть у нас типа прицела что-то. Это вот этот синенький квадратик такой, да? Куда мы типа кидаем наши камни. И нужно. Нужно желательно на упреждение всегда целиться камнем а, в, сову, в своего соперника. И тогда мы можем попасть. Да, блин, бери уже камень. Вот же он, а. Да возьми ты камень уже наконец-то. Что ж ты будешь делать-то, а? Не хочет брать камень? Мой персонаж почему-то не дают мне близко слишком подойти. Да, взял. Наконец-то. А, родил. Наконец-то родил. За это время меня можно было шатать уже несколько раз. Так, ну все. Взял я два камня. Сейчас будем целиться прямо в голову нашему сопернику. Так, он кидает, значит, один камень. Я, я попробую сейчас тоже кинул. Так не попадаю, к сожалению. Так ЛКМ от нас бросок к прямо в голову. Отлично, замечательно. Есть хедшот схлопотал наш персонаж, так, он резнулся, а я пойду собирать камни, да, нужно камни использовать рациональным образом, а нужно выцеливать, да, вот у нас прицел, кстати, мы можем им регулировать, куда мы стреляем, ага, вот он целится и не попадает, эх ты мазила, кто ж тебя так учил стрелять-то, сейчас тебе братишка скреч покажет, как надо стрелять, иди сюда, ты чего от меня убегаешь, а, а ну иди сюда, говорю, маленький застраивайся, а ну иди сюда, не негодяй! Не попадая, друзья, не попадая, схватка, была открытая схватка, можно было бы попробовать схлестнуться в битве. Не попадая, друзья, не по... да что ж ты будешь делать-то, а ну иди сюда. Пришло время сцепиться в, в, в схватке, за, не, за жизнь, а, не на жизнь, а на смерть просто, на, иди сюда, говорю, толстый. Не хочет он, короче, не хочет, он просто так сдаваться, он побежал искать камни. Да, вероятнее всего, камни это наше все, и с помощью них только можно с гарантом а, пытаться кого-то ваншотить. Вот он сейчас целится, он сейчас пытается меня выцелить. Но у него пока что... А, пока что не получается. Я думаю, что когда-нибудь получится. Так, он, он дает мне камень. Он дал мне шанс попытаться в него выстрелить. Отлично! Камень только что мимо меня пролетел. Не, попута... не получается мне в него попасть. Так, забираем камень. Куда-то он сюда улетел. Я же видел где-то... Ох ты, иди сюда! А, все, похоже, это все. Или нет, еще у меня шанс есть. У меня шанс есть еще? Да, ребятки, у меня еще есть шанс. Я вижу, где у нас находятся камни. А, Давайте-ка мы сейчас все камни заберем. У нас должно быть преимущество. Все! Теперь я, хранитель, ко мне, иди сюда, теперь пришло время тебя выносить, давай, давай, показывайся уже, показывайся, выходи в открытую, не хочешь, что ли, выходить в открытую, иди, говорю, сюда, ты, толстый упырь, не хочет он выходить, он не хочет подходить, ребятки, он нас боится, что ли, я не пойму, иди сюда, говорю! А, блин, нет-нет-нет, давайте, ребятки, будем рационально использовать наши камушки. Вот он сейчас тоже взял камень, он пытается нас выследить, получится у него это или нет. Ах ты! А получится у меня? Нет, не получается, так разменялись мы камнями. Ну, -ка, в общем, взяв камень, мы получаем себе гарант, что мы победим. Так, берет он камень, нет, взял, взял, взял, взял, взял, друзья, камень, и... Не, не получается почти. Так, надо, короче, действовать наверняка. Не будем ждать до конца, так, кидаем напряжение, и не попадаем. Он, похоже, два, два камня сейчас возьмет. Нет, он не взял два камня. Ах ты, не взял два камня, молодец, что не взял. Так, секундочку, не получилось. Так, забираем оба камня, чтобы не дать ему возможности. ничья, ничья, друзья, почему-то время вышло, и снова у нас ничья. Братишка Стрэч не любит, когда ничья, поэтому еще давайте с вами сыграем дуэлечку и покажу. Ну что, ребят, нравится игра? Это чисто для угара с друзьями вот так вот по сети посидеть, поугарать и расслабиться. А братишка -скрэч продолжает, пытается а, нагнуть кого-нибудь в этой игрушечке под названием Панч. Так, ну что, целься меня. Давай, целься. Отлично. Один камень шел, пош... второй камень почти мне в голову прилетел. Так, куда ты пошел сразу, а? Я уже, по-моему, был на этой локации, насколько я помню. Я уже здесь играл. Блин, а, иди сюда говорю! Не получается попасть. Так, надо упреждение больше брать. Берем еще один камень. Упреждение надо брать чуть... Ох ты! Какой дерзкий был бросок, а! Вы смотрите на него! Дерзкий-дерзкий был бросок. Да, он, он почти меня свалил. Он бы им мог свалить меня этим броском. Так, смотрите, как он уверенно кидает свой камушек. Так, секундочку. Нельзя, нельзя, нельзя ни в коем. А, не туда. Не в ту сторону немножечко. Не в ту. Ну, попал. Отлично. Тройной, что ли? Что это такое? Три звезды, я не знаю. Вот он сейчас здесь, лестница. Видно, видно уже было, что он здесь, лестница. Так, ждем его. Он появляется. И попытаемся еще разочек. Так, он, он убегает. Он убегает. Он убежал. Все. Скрылся за скалой. Так, попытаемся его настигнуть. Где еще камни так, он сейчас будет из-за горы накидывать. Нам нужны камни, друзья. Вот еще один камень. Отлично. Давай, пытайся кидать. Не получается, что ли? Эх ты, мазила. Так, сейчас надо, ребятки, его догонять. Срочно догонять и кидаться в него камнями. Так, попробуем на упражение. Раз! Не попал. Еще разочек. Раз! Не попал. Ага, он тоже не попал. Замечательно. Так, он идет за камнем. Он идет за ним. Не попадаю я, друзья. Просто-напросто не попадаю. А он тоже не попадает. Ну, попытайся же, а. Разочек. Ну еще разочек, а, он выкидывает и... Пам! Блин, не попал, вот прям над головой просвистело и ага называется, и не попало. Так, тихо-тихо-тихо, он похоже разбушевался, этот персонаж похоже вообще бушует. Не тут-то было, есть такое дело, братишка Скретч все-таки умеет иногда наваливать как следует. Ну что ты побежал-то, а ну получи, а ну еще раз, блин, не получается... Не получается. Очень сложно, на самом деле, с этими камнями управляться. Они такие неповоротливые, а. Они просто неповоротливые. Он перехватил, по-моему, инициативу. Этот парень перехватил инициативу. Ну-ка, иди сюда. <клес> Блин, да что ж ты? Надо уже пытаться. О, смотрите, как бы разлетелись просто. <клес> В разные стороны, да. Ну что, выкусил? Так, идем дальше. Берем камень. И пока что мы... Ага, еще один камень. Так, где, где персонаж-то, кстати, наш? Где, нас... где наш противник? Куда нас сподевался? Я его не вижу. Он, похоже, меня пасет. Откуда-то уже выцеливает. Ты куда делся, дружище? Ты где? Опа! Он уже, смотрю, закидывает бодрячком так. Пытается в нас закинуть камушком. Так, мы, похоже, станем сейчас на этой горочке и попытаемся с горочки покидаемся камнями. Вот он бегает, бегает, бегает. Выстрел! Да, друзья, вы смотрите, какой снайперский был выстрел. Я, бу я буквально прицелился из горы, издалека я попал в него. Так вот, он бежит, бежит, бежит, бежит. Но, когда я мансю, естественно, в меня сложнее гораздо попасть. Это была приманка, друзья. Не получается. Сейчас я тоже возьму, он в меня кинет. Наверняка кинет! Не попадает, так, так, так, давай, беги, беги Подальше уже, отлично <с> Вот это был удар на упреждение Вот это я называю бросить точно в цель Так, он появляется И мы пытаемся его еще раз ваншотить Не получается, бежим, значит, ох ты Какой смелый был рывок у него Вы смотрите, так, пытаемся выцелить врага Кидаем и не попадаем 30 секунд осталось, нам надо как-то А, блин <с> Как он рассчитал, вы смотрите только а! вот это красавчик я так, кстати, не рассчитывал ни разу. Так, где он? Он очень хорошо рассчитал. Он сейчас пытается еще раз рассчитать. Но я скрываюсь за горой. Я скрылся за горочкой. А камешек-то у меня в руках уже! Блин, подпустил меня очень близко и вмазал мне как следует. Неужели это все? Нет, ребятки, еще не все. Нам необходимо взять еще один камень. Но у нас опять ничья. Не люблю ничью, друзья. Давайте еще разочек попробуем сыграем. Да-да-да. Вот так вот у нас происходит геймплей в игрушечке под названием Панч Мы просто-напросто берем, можем позвать себе какого-нибудь друга вот так вот на спарринг, например, да, вот так вот вызвать Как только придет к нему приглашение, он непременно примет наш вызов, да, и войдет в боевочку, ну и мы с ним, естественно, поиграем Ну сейчас я не знаю, произойдет это или нет, но мы немножечко подождем давайте в общем, не получилось у нас связаться с другом, поэтому, ребятки, еще давайте-ка попробуем а, дуэличку. А спарринг, кстати, что такое? Давайте попробуем спарринг. Есть же еще вариант спарринга, но сейчас мы попробуем после, обязательно его после этой боёвочки. Так, ну что ж, выступаем, друзья, и против нас опытный очень соперник, который попытается нас сейчас завалить. Но сразу же, как только я вошел, почему-то у меня прям вообще рука только дрогнула, и камень полетел ему сразу же в голову. Такое тоже бывает, потому что я... В ударе, наверное, или мне просто-напросто Везет. Так, где он реснулся? Он у нас, по-моему, вообще На той стороне реснулся. Так, ищем, ищем Ищем чувака. Держи, ты что там встал-то? Так, нельзя ни в коем случае вставать Такой встал и ждет, когда ему покажет кино. А тут на тебе в голову камушек прилетает. Размером С гору просто Еще раз, друзья, попадаем. Как так-то? Люблю вот на таких открытых площадках Играть. Это очень-очень хорошо Врывается наш друг, врывается Наш персонаж. Бодрячком! Товарищи, не получается, не получается у меня попасть. Но я сейчас вообще на открытой а, местности нахожусь. А, куда очень просто попасть, если меня как следует за контроль. Ох, он два камня аж взял. Вы посмотрите, что творит, а. Вы посмотрите. Он сейчас начнет ими разбрасываться во все стороны. и Он уже начал разбрасываться. Ну что, получил? Не тут-то было. Я уже опытный, тёртый калач в этом деле. Не так-то просто. Так, вот тут он сейчас лестница Кидаем! Нет, промазали. Вот можно, ребятки, сразу предугадать, где появится наш соперник. Можно это определить по красному камушку, который вот-вот должен отрезнуть Ну что ж, перебегай, куда ты делся-то Вон он там внизу бегает у нас а Иди сюда, с высоты сейчас на тебя нападу, не получается Не получается, он тоже два камня взял Ну что, мы догоняем его, ну что От меня не убежишь так просто От меня так просто не убежишь Так, берем еще один камушек, ну от него наверное тоже Но он пытается сейчас, да, он пытается, бросается камнями Но! Не получается! Да что ж ты, два промаха Ну ладно, такое тоже бывает Не всегда же нам попадать, правильно Так, бери, бери, бери забирай второй камень, отлично не всегда же, ох, все, он прицелился, кидаем, бросок, я в голову ему точно зарядил, 7 очков, я так понимаю, чем ближе к голове мы попадаем, кстати, вот тут у ну, нас сейчас лестница. проблемы с интернетом, проблемы с соединением, не знаю, ребятки, из-за чего, но я в итоге оказался победителем, ну а мы как раз-таки получили шанс попробовать, друзья, спаринг. что за спаринг? давайте посмотрим, а, ну, собственно, это и есть тот самый спаринг со своими друзьями, со знакомыми в стиме, то есть мы можем просто зайти сюда и дождаться Ответа кто-то из друзей обязательно примет ваш, так сказать, приглас. Ну что ж, давайте попробуем еще, так сказать, для закрепления дуэличку. Я не знаю, что-то я какой-то мега нагибатор или что? Я ни разу, ни разу еще не проиграл, почему-то да, и всегда только выиграю Так, ну что ж, против нас значит игрок и выступаем против него. Здравствуйте, здравствуйте. Вы какими судьбами сюда? Я лично, о, пришел поугарать, а меня уже нагнули. Это как вообще так бывает? Вот просто ходил, пытался взять камни. А меня уже нагнули, значит, я так понимаю, что тоже человек э, с опытом, наверное, я все жду, когда же мне пойдется кто-нибудь с опытом-то, а? Кто-нибудь поопытнее? Да иди сюда, да что, куда я кидаю вообще? Я даже в цель не целюсь, а просто бросаюсь в разные стороны, Ни туда мне пишет, не туда, туда нельзя, давай-давай-давай, подходи побли. Как так? Это что было? Вот как вы прокомментируете это, я даже не знаю, вот сейчас что было только что, а? Я вроде ни на кого не нарывался... А в меня что-то прилетело Видимо, этот чувачок знает какой-то секрет Какой-то секрет, которого не знаю пока что еще я Ну ты что там, с камнями будешь кидаться? Нет? Давай, кидайся, кидайся Нельзя в одну сторону бежать Ага, он специально положил камень для меня, да, я так понимаю Это, это же, это, это неспроста, это неспроста Он подбегает, он реально знает, похоже, какой-то секрет у него есть козырь в рукаве, и он попытается им сейчас воспользоваться. О, вот смотрите, что было. Это какой-то бак или что? Я просто бегаю и падаю, друзья. Не может быть этого. Не может быть. Я первый раз с, такой, с таким сталкиваюсь, и мне на самом деле что-то интересно как-то стало. Почему так происходит? Так, бери, бери, бери уже камень. Это реально какой-то баг, да? Похоже, этот чувак знает такой секрет, которого не знаю я. Вы смотрите, что происходит. Я просто беру и падаю. Я не знаю, почему я так делаю, но я беру и падаю, друзья. Это очень странно. Так, ладно, попытаемся еще разочек. Просто даже он ко мне не подходит, а я просто падаю и все. Это, это ничего хорошего, друзья. Или он просто... Или просто какие-то лаги, или что-то в этом роде. Но такого быть точно не должно. Промазал. Не получилось, друзья, у меня Давайте возьмем два валуна Так, один, два, все затарились По максимуму, ух ты, это было Очень близко, ну а теперь получи-ка ты Так, не получается мне ему зарядить, да что ж ты Будешь делать-то, а? какой-то резкий чувачок Попался, а? очень резкий а, Да что ж ты? бери, бери, бери, бери Да бери же, ах ты, как это Мы так развалились, непонятно Много непонятных моментов на самом деле в этой игре С которым приходится разбираться, так, ищем камни Ищем камни, камни это Наше, так сказать, все Вот камень, я вижу, да, но он его охраняет Он его очень жестко охраняет Я его беру, так, а не туда, не туда Попробуем, да, друзья, вроде, вроде Пролетел, да, да, пролетел Но из-за того, что, ребятки, небольшие лаги У нас бывает, что непонятно а Пролетел ему в голову или же нет, как-то близко он резнулся. О, а что это? Вот, вот что это такое было? Бой закончен и минус 6. Вот как так, друзья? Я не пойму, это какие-то жесткие лаги или что-то в этом роде. Но иногда бывает, что игра нам подкидывает непонятно какие моменты. Ну что ж, вот такая вот, ребятки, угарная игра под названием Punch. Или Punch, как хотите так и называйте. Не знаю, как правильно. А, поиграв в нее, я, если честно, зарядился немножко позитивной энергией. Ну и мне, конечно же, интересно было в нее играть. А как же тебе, дорогой зритель, понравилась эта игра или нет? Пиши, пожалуйста, свои комментарии Непременно с тобой этот момент обсудим Но ну, для того, чтобы я продолжал играть в эту игрушечку И вытворять здесь всякую разную вакканалью Давайте, пожалуйста, наберем на эту серию Хотя бы 350 просмотров и 50 лайков И братишка Скрэч будет продолжать играть В игрушечку под названием Панч uh, Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!